еще не решено, Николас. Ву? Я сожалею о смерти твоего брата, Николас. Это была ошибка. Большая ошибка. Поверь мне, я давно мечтал о разрыве нашей договоренности с русскими. Какое мне до этого дело? Я хочу отомстить. Скоро ты проснешься. И тогда... Я прошу тебя обратить свою месть на тех, кто воистину ее заслуживает.